Декабрь уже не за горами, а это значит, что самое время выбрать подарки на Новый год своим родным и близким. Представим ситуацию, что вы захотели порадовать себя, ну или не себя, любимых беспроводными наушниками. Однако, AirPods стоят не так уж и дешево, даже самое первое поколение, не говоря уже про самые последние AirPods Pro за 2990 в России. У меня есть запасной вариант, и я им воспользуюсь. А что если я вам скажу, что существуют наушники, которые имеют ровно такие же функции, как AirPods Pro. Точно такое же звучание, как у тех же AirPods Pro, оснащены привлекательным дизайном, гейсом с беспроводной зарядкой, а стоить такие наушники будут в 5 раз дешевле. Интересно? Тогда знакомьтесь, Mifo O4. Примерно полгода назад на своем канале я уже рассказывал вам про наушники Mifo, а именно модель Mifo O5. Еще тогда я сказал, что это точно одни из самых лучших беспроводных наушников на рынке, которыми не стыдно пользоваться за свою цену. Mifo O4 поставляются в довольно яркой упаковке, уже Заранее заряжая нас на позитивное использование этих наушников. Первое, что нас встречает, подкладка, где вкратце описывается процесс спаривания наушников с самим устройством. Кстати, работают наушники как с iOS, так и Android девайсами. Даже несмотря на то, что на этой самой макулатурке изображен телефон iPhone 10, 10R, 10S, короче говоря, какой-то из поколений iPhone 10. Потянув за язычок, мы видим аккуратно сложенный целый комплект. Во-первых, сами наушники. Кстати, заметьте, что в сравнении с прошлым поколением Mifo O5 футляр стал намного компактнее, что существенно повышает его мобильность. Кейс выполнен из высококачественного матового пластика, приятного на ощупь. К нему и самим наушникам вернемся чуть позже. В мелком коробке находится стоковый шнур Mifo с USB на USB-C. В упаковке побольше расположились инструкция по грамотному использованию аксессуара, 6 пар сменных амбишур, а также веревочка, чтобы на нее зацепить кейс наушников и впоследствии не потерять его. Очень напоминает похожий элемент, который был выполнен Apple в iPod Touch пятого поколения при с помощью выдвижного колесика сзади. Как по мне, за такую цену комплект весьма и весьма богатенький. А как вы считаете? Пишите свое мнение в комментариях. Кстати, чуть не забыл, в конце этого видео мы разыграем эти самые наушники среди всех подписчиков канала Apple Finder, поэтому обязательно оставайтесь с нами до самого конца. MIFO O4 это все те же старые добрые MIFO O5. Дизайн, безусловно, претерпел изменения, однако они, в смысле изменения, касаются только части управления музыкой при помощи наушников. И, конечно же, изменилось цветовое оформление самих ушек. Теперь по порядку. Во-первых, на боковых панелях теперь отсутствуют какие-либо физические кнопки, весь процесс взаимодействия с музыкой происходит за счет технологии Touch Key. Да-да, вам не показалось, теперь мы управляем музыкальными композициями при помощи сенсорных панелей сбоку. Самое интересное, что выполнено это управление на несколько голов выше, нежели чем у других наушников с подобной функцией. Все очень просто, два раза тапаем по любому наушнику, музыка становится на паузу, снова тапаем два Запускаем музыку заново. То же самое работает и при звонка. Тапнули во время входящего вызова, приняли звонок. Тапнули во время разговора, завершили разговор. Но, к сожалению, в сравнении с прошлым поколением, а именно MIFO O5, в MIFO O4 отсутствует функция регулировки громкости. Однако, помните, в начале обзора я сказал, что эти наушники имеют функции, как у AirPods Pro. Так вот. Итак, прямо сейчас расскажу. Mi 4 4 имеют киллер фичу, за которую вы точно купите эти наушники, ну вот прям точно, а именно, режим активного шумоподавления, а также режим проницаемости. Да, друзья, те же самые режимы, как у AirPods Pro. Активируются они довольно просто, тапаем по-любому из двух наушников и удерживаем панель управления в течение 3-5 секунд, затем, отпустив палец, вы услышите сигнал символизирующий о смене режима прослушивания музыки. Причем самое интересное, что режим проницаемости проницаемости здесь работает абсолютно так же, как у AirPods Pro. И это просто бомбически! Когда я впервые опробовал эту функцию, просто не поверил своим ушам, ибо сделать такое в наушниках, стоящих в 5 раз дешевле сравнении с AirPods Pro, это восхитительно. Также стоит отметить, что несмотря на цену наушников, режим проницаемости здесь работает корректно, без опозданий и прочих ошибок. Вернемся к футляру наушников. Здесь он тоже непростой, простой, как сами наушники. Мифо и здесь сделали разрыв шаблонов. Кейс обладает не только USB-C портом для подзарядки, что дает возможность заряжать футляр, например, в моем случае, шнуром от моего MacBook Pro 2019. Теперь внимание, этот коробочек обладает беспроводной зарядкой. Да уж, и вот это вот действительно огонь. Слушайте, он действительно, блин, легкий, особенно без наушников, а еще чем-то напоминает космическую тарелку. За что мне еще нравятся наушники Мифу, так это за практически уникальную идею подачи их продукта. Честно сказать, я еще не встречал на рынке наушников и футляров именно в таком дизайне и исполнении. Что здесь есть еще? самой последней версии 5.0, защита от воды и пыли по стандарту IP67, благодаря чему вы можете даже полностью погрузить свои наушники в воду на несколько минут, и им точно ничего не будет, а также до 20 часов без прослушивания музыки за 3 полных заряда наушников от самого кейса. Итого мы получаем с вами ультимейт наушники MIFO O4 с богатым комплектом точь-в-точь -точь, такими же функциями, как у AirPods Pro, и по цене всего-навсего... Четыре девятьсот девяносто. Неожиданно! Правда? Кстати, специально для подписчиков канала Apple Finder на эти самые наушники действует скидка в размере 5% по промокоду из описания и которую вы видите у себя на экране прямо сейчас. Теперь конкурс! Как и обещал! Условия максимально простые и прописаны в описании к этому ролику, а также в специальной Google форме по ссылке опять-таки в описании к этому видео. Итоги подведем с вами в прямом эфире на канале 16 декабря 18.00 по московскому времени. Желаю всем удачи в нашем лайтовом конкурсе и совсем скоро увидимся. До встречи, друзья! Пока-пока!